здравия всем здравым на пороге здравости с вами Люба вот для гляньте, перец покупаем ну и повесили, пусть сохнет он потом посохнет это горький, вон там горький а это сладкий ну, как болгарский, как его называют вот сохнет, вот гляньте сколько здесь повесили, еще попадется ну, куплю еще о, какие Разные тут и большие, и маленькие. Это высохнет, я потом его ломаю, в баночку и в салаты. Такая красотень. Свой перчик, как говорится. Паприка. Горькая и сладкий. Вот горький, горький. Вот такой горький. Вон уже там подсыхают. Вот, краснеют. Зеленый потом он краснеет. Вон, видите, уже краснеет бока. И вот тут, тот. И вот большой какой краснеет тоже. Я все собираюсь заснять. Выставку свою перцов. А этот кемали сливы. Ой, кисленькие. Ну, вкусные. Вкусные, вкусные. Ну, мы там соседка дала. Можно нарвать. Так мы рвем, кушаем. Так, ну, это помидоры огурцы, как всегда, приготовила кушать. Лука нарезала. Вот моркови купили. Моркови купили. Сколько. Тут Сережа перебирал. Сейчас пошел на оздоровление. Перебирает там, где меньше, больше, чтобы потом можно было... Потом можно было... Это, это вот сырок купили Тиме. Сейчас половинку дала, еще потом половинку дам. Тимошу нашему. Вон он лежит, спит. Тимоша. Так, вот мы сегодня закупили. Вот купили синие. Тоже баклажаны, как называют. Вот тут набрали. Многовато. Подешевле купили. Что подешевле? Пусть лежат. Это все-таки еда. Все-таки еда. Кушанье, кушанье. Здесь у нас лук. Тоже купили. Вот такой. Это я в сарае хожу. Тут темнее. Ну, вот тут мельче. Это крупнее. Это тоже крупненький. Чеснок тоже. Вот так вот. А вот сливы сохнут. Вот тут досыхают. Мальчики подсушили, а мы их досушиваем тоже. Вот так вот. Вкусные. Потом будем водичку заливать, размакивать и кушать. Так, все, пока-пока.